Всем привет! В эфире новый выпуск «Заметок о Черкесии». И сегодня мы поговорим о так, одном из суп адыгов, который исчез несколько ранее, чем э, закончилась Кавказская война, но тем не менее внес достаточно серьезный вклад в историю собственно, адыгов. И, э, речь пойдет о жанеевцах и их маленьких соседях Хигайках. Значит, жанеевцы. Первое упоминание об этом этносе, можно так сказать, появилось в сказании о князьях адыгских, где говорилось о правлении Нала, хотя сами сказания они более позднего времени, но речь в нем в идет о 15 или 16 веке примерно. А в данных сказаниях Жаневцы упоминаются как такое довольно серьезное адыкское племя, проживавшее на западе Красавского края, вот на территории Таманского полуострова. И настолько оно было тогда могущественное, что нападало, позволяло себе нападать не только на соседей тех же татар, а, допустим. Крымских нагайцев, но и э, позволяла себе нападать и на своих соседей адыгов, в частности на кабардинцев, которые в этом сказании как бы, благодаря Иналу стали передвигаться э, ну, по легенде из Крыма э, в, в восточную сторону э, на земли будущей Кабарды. И подвергались очень жестоким и крайне таким агрессивным нападениям со стороны женеевцев, как они описывали. Обращаясь к данным 13-15 века, можно смело предположить, что женевцы изначально, вероятнее всего, входили в так называемую сагинскую конфедерацию, то есть конфедерацию племен, существовавшую с античного времени на территории Центральной Чер... закубанской именно Черкесии, в которую входили несколько племен. И появилась она во времена общей теории, во времена Синдики, еще Синского государства в античное время. А позже а, эта вот конфедерация стала называться Касогами. А, и расселялись, а с, с, с, у них было на территории Таманского полуострова, то есть это их центр, это их родина. А, и в какое-то время, тут сложно сказать в какое, они расселялись вплоть до Дона. И, собственно, падения их происходили и за Дон, и даже доходили до Волги. Вполне вероятно, что именно жанеевцы, их предки, по крайней мере, они составляли такую достаточно многочисленную часть населения Мутараканского княжества. И, в принципе, в Боспорском княжестве можно сказать, что их предки проживали, но там более это более давние времена, и говорить конкретно о жанеевцах тут сложно. А в мутараканском княжестве, да, они могли занимать ключевую такую роль, вероятнее всего именно их колонии являются черкесскими колониями в Крыму, о которых мы знаем. По крайней мере известно, например, о так называемом Дефтердаре Касим Паша Черкеси, жанеевском аристократе, который долгое время занимал пост, ну же в поздние времена пост османского турецкого наместника в Крыму. От Тамани Женевцы расселялись вдоль реки Кубань до владений темергоевцев, с которыми граничили где-то вот в районе между Славянском и Краснодаром. А позже в их вот это вот пограничье, вклинились бжедухи, которые пришли с юга с войной с темергоевцами, войной. А, Значит, они как бы сначала вклинились по реке Псикупсу, по центральной, в средней его части. А позже под давлением уже Шапсугов и Бадзехов подошли ближе, перешли на земли э, при Кубане, то есть левого берега Кубани, и стали таким пограничным народом между Женеевцами и Тимиргоевцами. Одно из э, сказаний гласит, что Женеевцы перешли из-за хребта в долину Новороссийска, в долину ЦМС. Э, и, значит, сказание такое о, о взаимоотношениях с Бжедухами, что якобы они устроили там пир, на который пригласили... Э, Черченеевцев, одну из ветвей бжедухов, но поскольку как бы, пир предполагалось, что происходило вот в этой бухте Новороссийской, то, скорее всего, приглашали они не черченеевцев, а вепснов. Но ну, это теоретически. Вепсны — это как бы одна из ранних откловшихся ветвей бжедухов, о которых мы поговорим чуть ниже. Они как раз вот проживали в районе Анапы, рядом с хигайками. И вот якобы на этом перу значит... Они обнаружили, что после пира, точнее, после пира, да, что пропала некая родовая чаша у женеевцев, за что женевцы прозвали вот этих приглашенных бжедухами, что якобы переводилось как вор чаши. Хотя верность перевода, она, в общем-то, подвергается сомнению, тут я как бы обращаюсь к зрителям для того, чтобы разрешить эту загадку, действительно ли бжедух может переводиться с каких-то диалектов как вор чаши? Из этой долины новороссийской женевцы э, перешли позже в долину реки Адагум э, при Кубани, в Закубане, точнее, северо Анапы, которые тогда занимали хигайки. И позже, уже в самые поздние времена, они стали отходить все севернее э, и как бы ограничились зоной проживания по нижнему течению Кубани. Остров Детлясв назывался он у них. А у казаков он назывался Каркубанский остров, это вот в устье Кубани, утаманского полуострова. А в пик своего развития в 15-16 веке, соответственно, женевское владения разделились на два удела больших. Дело в том, что сами женевцы проживали длиннее, даже это мы как бы описали по Кубани, они э, расселялись в исторические времена вплоть до реки Шахе, то есть того самого погранича, где адыги... Говорящие и абхаза абазины говорящие жители разделялись, Значит, всю эту территорию занимали, и вот а, Малая Жанетия это была территория прибрежная, а Большая Жанетия, соответственно, территория Утаманского полуострова и современного Крымского района. В частности, мы у Челеби встречаем, у Челеби турецкого встречаем такое упоминание, что их а, Большая Жанетия, она а, от Крыма до реки Абин. Соответственно, во внутренних вот этих территориях происходили различные процессы, изменения ну, как бы этнического состава субэтносов, постоянно очень довольно серьезные изменения. С точки зрения женевцев их, эти изменения были не в их пользу, они постоянно в будущем, сокращались во многом благодаря в активности крымского ханства, о чем поговорим ниже. Само это имя Жане, оно, ну, не, разные авторы его по-разному называли, у одних это звучит как Жане, у других Сонны, у третьих Жанинцы, Янцы или Джанса, или, например, а, некоторые Сонич их называли, в, якобы, ведя параллель с древними санихами от, отечными. Само имя Ж, Жане... А, ну, на адыгском звучало так. Согласно тому же Адель Гераю Кешеву, например, э э выводилось из термина Жанейхи, то есть э адыгское предложение во множественном числе, которое происходило от анонима Генеохи древнего, которую описывали древние греки. По их численности можно судить по описаниям некоторых авторов, так э приводилось мнение, что э войско Большой Жанетти составляло 10 тысяч, Пехоты, конницы, то есть у князя Большой Жанетти было созвездно, князь Малой Жанетти мог вывести до трех воинов в пик исторического развития в XVI веке. Значит, Родоначальниками рода Жанеевцев считался князь Бекхан, от которого пошли, соответственно, два княжеских дома Камео и Бечкан, и именно они разделились, в общем-то, на Большую и Малую Жанетти. Описание самих Жанеевцев встречающихся в источниках, они их описывают как в и любых других адыгов, как таких очень храбрых, очень справедливых, с вот этим соблюдающих кодекс адыга Хабза или Хабзе, как в разных диалектах. Тут как бы ничего нового мы не находим. Есть по этому поводу интересная только одна легенда, которую я встретил, например, о значит, таком храбреце дворяни Кайте, значит, который вот от своей возлюбленной однажды услышал, что вот он такой вот мягкотелый, не питается походной пищей, не переносит походных лишений, что он такой вот весь вот. Маменький сынок, можно так сказать, по-нашему, по-современному. И его это, как бы вот его гордость была задета этим. Она, как бы, в пример приводила своих каких-то соседей из княжеского рода. И вот он пошел, значит, к ним туда, несмотря на то, что там покусали жестоко собаки, он все-таки ворвался в эту кунатскую к ним. Ну, в общем, сумел доверие получить от них самих, стал их лучшим другом, и впоследствии он их... Активно проявил себя в боях с, Крым, с крымскими татарами, очень защищал от этих своих кунаков, друзей новых. И в итоге, в общем-то, вместе с ними и погиб, защищая их, там, их тела от врагов. И впоследствии о его подвигах стали петь песни среди молодежи Женевской. В целом княжеская линия у них была очень сильная у Женевцев. То есть. Известно, что в Западной Черкесии э, институт старшего князя очень длительное время принадлежал именно им. Э, в частности, титул старшего князя Черкесии во второй 3 16 века известно, последовательно принадлежал Жаневским князьям изветиве Занокова. И это, в частности, Консавук и Сибук. Или консавук, консавук, наверное, и Сибук, это отец и сын, соответственно. В 30-е годы 17-го следующего века значит, статус старшего князя Черкесии, ну, в частности, здесь имеется, скорее всего, западная часть, за него соперничали ежедневские князья Антонок и Хакшумак. Причем последний пал в войне с крымскими татарами. Соперниками, соответственно, этой династии была династия Балатоковых из земель Тимиргоя, Тимиргоевских князей значит, они обладали титулом великий князь или князь из князей, установленным э, со Нала, который, в общем-то, именно Темиргоевцев выделил как старшую, старший, э, старшее племя над адыками и, соответственно, их княжскую ветвь, старшую для среди всех княжеских ветвей, поскольку жил у них. Э, и, э, собственно, они постоянно вот, в какого-то момента с 16-18 века пытались оспаривать у женевцев это право тем более, что тимиргоевцы были, в общем-то, к xvi 17 веку уже равными жанеевцам по силе и мощи государственной, то есть они уже активно воевали сами, самостоятельно с Крымским ханством, то есть позволяли себе, в общем-то, проводить независимую политику, могли выступать за династические споры, допустим, у бесленевцев когда там кабардинцы пытались поставить своего князя вместо малолетнего бесслинеевского оставшегося, вот сиротой получается, а темирговцы вступились за бессильнеевцев и в жестокой битве с кабардинцами отбили вот это право на малолетнего своего князя, которого просто каким-то управляющего старшим поставили. Но тем не менее, темирговские и женевские княжские рода, них были очень смешаны, сплетены с друг другом родовыми связями, так что тут как бы о таком именно жестоком кровавом соперничестве речи не идет. У них были такие серьезные узы и политические союзы. В 1523 году как бы первый звоночек для женевцев прозвучал такой серьезный, они в вот этих стычках с крымским ханством, которое как бы усиливалось все больше, уже получало помощь со стороны Турции, они впервые в битве потеряли несколько тысяч воинов и вынуждены были признать фасальную зависимость от крымского ханства впервые. Однако через 15 лет они попытались восстать, и крымский хан Сахиб-Гирей с турецкими яничарами вторгся в земли жанеевцев, пос где после кровопролитного сражения наложил на них унизительную даль в 300 рабов. И все равно жанеевцы вот, восставали по-прежнему, эти восстания продолжались, что вызвало в 1545 году вновь разорительный набег крымских татар на их аулы. При этом впервые на Тамане применялась артиллерия против них. Таким образом, вот считается, что вот после этих разорительных набегов, после этого серьезного покорения, вот физически были сломлены Жаневцы впервые, когда их довольно большое количество молодых таких людей, которые могли сражаться в мужчин, было убито. Дело в том, что вот после этого еще вот этого последнего набега они два месяца татары жгли там эти аулы, грабили, все угоняли в плен этих женеевцев. Но, тем не менее, прошло, получается, 6 лет. В 1951 году они вновь выстают и вновь их как бы, опять их бьют, крымские татары. При этом все это происходит, несмотря на то, что вот бывший тогда главным у женевцев князь, вот этот Сибок Консалкович. Он э, изначально, в общем-то, являлся протат, ну, таким, как сказать, протатарским. То есть он э, приветствовал, считался васалом, вассалом, признал вассалитет этого крымского хана Сахибгирея I. Но вот эти агрессивные действия, набеги, и требования дани, они вот вызвали в нем такие перемены, серьезный настрой против татар и против турок. Э, и вот эти все события, вот эти постоянные набеги, подавление восстаний, они вынудили его в ноябре 1552 года вместе ну, как выставить свою делегацию вместе с делегациями, соответственно, Бислеиневцев, Абазин и от Тюмрюка шли там от Кабардинцев делегации к Ивану Грозному, Царю с просьбой о помощи и с предложением поданства вассалитета к России и вот его делегация тоже пошла он направил своего сына туда с сына я, к сожалению, не нашел имя, но известно, что он остался так же, как и дети Чемрюка некоторые в Москве. Был крещен, там его назвали Александром. И, в общем-то, считался таким, э, ну, близким к Ивану Грозному тоже человеком. Его царевичем называли, как и темрюковских детей. Значит, э, там князь Сибок сумел, значит, заручиться поддержкой. К нему приезжал потом воевода Шереметьев, убедился в их вот в таком плачевном положении и обещал помочь. Что, в общем-то, на какое-то время они войсками отвлекли, Россия своими войсками отвлекла татар от нападений на женевцев. Причем известный факт, что, как оказалось, что Иван Грозный, на самом деле перед тем, как свататься к Марии Темрюковне, будучи своей вот этой царице кабардинской, он обращался к этому князю женевскому сибоку первому. Но князь ему отказал, он Грозному, потому как посчитал, что вот именно родство узами скреплять еще рано, посчитал недостаточно сильным государство, именно российское, московское, ввиду его отдаленности. Ну, как бы решил, что он больше из этого, так скажем так, проблем себе получит, и больше внимания татары, и больше начались нападения с их стороны. Не был уверен, в общем, в военной силе российского государства на тот момент, но, тем не менее, он принял их как бы помощь, соответственно, обязался помочь русскому царю. В 1555 году он в подданство Жанеевцы русской перешли и значит, захватили две турецкие крепости на Таманском полуострове, это, собственно, крепость Тамани, Темрюк для России, которые все равно вынуждены были позже отдать. Тем не менее, Иван Грозный кинул их, как и кабардинцев. Кабардинцев он срыл городок Терки, когда начал Ливонскую войну. В тот же год он, соответственно, оставил беспомощными вот этих женевцев, из-за чего Сибок был вынужден обращаться даже к литовскому, польско-литовскому царю Сигизмунду II. За помощью, но ее не получил. К сожалению, его позиции начали подшатываться, скажем так, в обществе росло серьезное настроение про турецкое, про османское очень сильно. Женевцы были вынуждены первыми принять мусульманство в своей стране под давлением вот, турок и крымских татар, хотя при этом как бы свои традиции не оставляли до последнего адыкства. И все это привело к тому, что вот эти династические споры начались внутри Женевских земель протурецкие и его просто выдавили же из женевских земель он вынужден был убежать в москву где я остался до конца жизни тем не менее женевцы продолжали быть таким щитом между адыгами и крымскими татарами то есть принимали на себя первые удары в их землях происходили на границе земельными с темирговцами проходили битвы в которой участвовал князь Тимрюк. объединенные адыгские племена сражались с крымскими татарами и Темрюк-Гоббардинцы помогали, и помогли им, в общем-то, отбиться, хотя Темрюк после этого погиб все равно. А его дети попали в плен. Как отмечал э, исследователь Аутлив в середине 18 века, и, может, довольно позже, да, Женевцы крымскому хану так и не были ни малейше подданы. То есть они продолжали сопротивляться. Э, значит, часть женевцев, во главе с князьями Заноковых ветви, позже ввелась в состав Хигайков. То есть э, в какой-то момент. После вот этих сокращений, постоянных битв, они вынуждены были уйти из своих земель, поселиться у хигайков, э, значит, вокруг Анапы. М -м -м. Считается, что знаменитый Натухайский князь, объясню, почему Натухайский позже, э, Сифербей Заноков, собственно, он ведет ветвь как раз-таки из вот этих заноковых жанеевцев. Э, именно его семейство переселилось к хигайкам в свое время, там смешалось уже с хигайками, то есть он смешанного, вот такого, с пэтносов. В 16-17 веках в пределах... Э, Таманского полуострова, когда он, стал, ну, когда он уже был подчинен Турции, Османской империи, там, естественно, независимых как бы, адыгов не осталось. И вообще, в принципе, все население там проживавшее оно было очень, стало очень смешанным. То есть это были и адыки сами, и османы турки, и армяне, евреи, греки там жили. Все это адыгское население на Таманском полуострове тю, турки называли по адали то есть островитяне тюркского ада остров или таманские черкесы в русских источниках они были известны соответственно они были полностью подчинены власти османской империи жили по ее законам проживали они в общем-то в основном в пригородах вот этих османских укреплений основных как там они тем пусть там того же или в небольших селениях число которых по османским источникам тогда в середине 17 века доходило до 80 в общем-то, все вот эти вот адыги, которые там проживали, подчиненные османам, это были вот в основном выходцы как раз из подчиненных женейцев и хигайков. Турецкий разведчик Ивлея Челеби в 1667 году записал, значит, что... Ну, такие вот строки были у него, что Пшуков, княжество земель черкесского племени Жане. Это 500 домот, домов, крытых тростником и камышом у подножия гор Хайку. Имя Бея у них Антонок. Кстати, тут надо отметить, что именно вот эти проживавшие под властью османов, адыги на Таманском полуострове, они тем не менее имели право выбирать Беев, то есть наместников себе из своих же, из адыгов, ну или кто смешанных. Значит, вот Антонук, это владетель 10 тысяч э, всадников с колчанами и пеших черкесов-джигисов с ружьем, которые постоянно воюют с Садаша-абхазами и убивают их. Э, его светлый хан тоже был здесь, ему устроили угощение. В двух часа пути также на восток река Адагум, а в река Сетаза, они вытекают из абхазской земли и впадают э, в реку Кубань. Э, это Тут надо отметить, что у Эвлия-Чалиби в принципе, вот эти прибережные Черноморские горы, Черкесия, они все называются Абхазскими горами, Абхазский, Абхазская земля, это у него вся прибрежная зона, Абхазами он называет все население, и Адыгское, и Абхазское, и Абазинское, что проживало вот по, по побережью, то есть он путал термины Абаза, Абазин и Абхаз, в принципе, но это как бы тема для отдельного вообще выпуска, она очень спорная, будем разбирать еще, как и появляет Череби, собственно. Собственно, к XVII веку жаневцы проживали в Северо-Западном Черноморье, между левыми а, притоками Кубани, Абином, Хаблем и Илем, а, и к Северо-Западу от реки уже Туапсе, то есть немножко уже отодвинулись по этой территории. А, в том же в 1823 году русский историк Броневский писал, значит, что жанны жаневцы, бжаны живут против Талызинской переправы в шести деревнях, из которых четыре на Адагуме, а две на Лимане озере. Прежде не жили на Кубани повыше Копыла, то есть Славянска на Кубани, но в 1978 году ушли на левый берег, спасая себя от русских войск. В 1787 году уже неевцы, подчинявшиеся князьям Зановым, жили на левом берегу Кубани в шести селениях, в том числе по низу речки Адагум, под управлением Месоста-Герай-Занокова. Сокращаясь до группы в 2037 Анапы на ручьях Пшетсиха-Хахай. В 1802 году черноморские казаки в отвлечении за беспрестанные Нападения разорили женицев совершенно, побили и забрали в плен. Владельцы их оставшиеся за Кубанией остались в 20 или 30 семей всего. В 1830-40-х годах, например, из-за того, что из за такого радикального уменьшения населения, на Кра-Кубанский остров по призыву недели заново, стали прибираться оставшиеся женейские группы из района Пшады и других мест за Кубань, побережье, стали уходить из остатки, где их выдавливали уже в то время Шапсуги. О чем тоже ниже скажем. К началу 12 века они занимали, занимали уже только течение нижней реки Кубань, собственно, этот остров Крокубанский, и побережье Черного моря между регщиками Эцемес и Пшат. И постоянно уменьшались в количестве. Хангерей утверждал, что последние остатки женевцев собирались в одном ауле, находящемся в Черчинайском, то есть в жедухов, владении на реке Пшиш вообще. Как он писал, сокрылось самобытное существование Жанинцев со смертью их последнего князя Нетак... Нетахока В 1957 году Люлье описывал, что Жанеевца племя некогда могущее и сильное, слабые остатки его расположены в 70 верстах ниже Бжедухов на острове, образован двумя рукавами, то есть на Кубанском острове, окруженном натухайцами. Историю вообще взаимоотношений с Бжедухами можно проследить, например, такой вот такой легендой в 1840 году записанной Значит, связанный с бжедузским князем Алхасом и его племянником Явнукбеем, Яббукбеем. В то время значит, его племянник этот Ябукбей, он отказался выходить замуж за знатную женщину из, из рода и предпочел простую девушку взять в жены, пренебрег фамилиями и традициями, и, значит, это вызвало между вот его дядей и племянником, то есть между Алхасом и Буком, была открытая такая вражда, прям ненависть. А при этом Алхас, он был довольно жестокий, в общем-то, князь. А, и в то время к этому Алхасу пришел некий Женевский князь, свататься к тоже его в племяннице, красавица Адыхан. Значит, а князь ему сказал, что вот он ей не отдаст племянницу, пока жив я в Букбе, то есть вот, покажи второй племянник этот, а никому. А, Но, ну, к сожалению, Женевский князь это принял буквально, как намек. А, он а, стал как бы, следить за Ибукбеем, и в какой-то момент, под, поджи, поджидая его на дороге, сумел его застрелить прям на дороге, и, а, сбежать оттуда, и прямиком он помчался к этому князю Алхасу рассказать вот радостные новости, что он все-таки справился с его врагом, убил этого племянника. Кстати, при этом там написано, что он его убил в то время, когда он на дороге остановился сделать намаз. И, значит, прибыв к Алхасу он сообщил об этом, стал просить руки этой красавицы, а ему, в общем-то, князь так ответил, что тот, кто опозорил княжескую честь вероломным убийством, то есть не в прямом бою, а из-за угла, да еще в то время, когда сопровождавший его конвой обязан был защищать своего гостя. А, а да, вот это я упустил момент, что, собственно, он не из кустов вылез, а в конвой находился этого князь. То есть он ему как бы объяснил, что он, находясь в конвое, должен был защищать его, как гостя, несмотря на то, что он его враг. А он его верлоломно убил и, соответственно, тем самым нарушил Адаты, то есть нормы Адага-Хабзе, за что он никогда ну, не сможет получить руки его племянницы и вообще, в принципе, потерял всякую честь и достоинство в его глазах, должен удалиться со стыдом вообще его из его племени. Что же джаневскому князю, и пришлось сделать. А, собственно, причина исчезновения жанеевцев. Дело в том, что, как я вот уже по ходу дела описывал, задаются такие, ну появляются в общем-то логичные вопросы. То есть мы говорим о середине XIX -го века, говорим о проживание Женевцев на определенных территориях, где вообще проживали в общем-то Натухайцы уже к тому времени или Шапсуги. На самом деле Натухайцы и Шапсуги во многом это то же самое, что и Женевцы. Дело в том, что жанеевский род, он же феодальный род, как и Кабардинские. Субэтносы, как и эти Миргоевские, Бжедухские, это феодальная система права, в которой правил князь. Княжеская власть сильная была, и ему подчинялся весь народ, этой княжеской власти. И вот, во-первых, в связи с постоянными нападениями со стороны крымских татар значительно стало уменьшаться население женевцев. Во-вторых, с уже чуть позже несколько эпидемий чумы прошло по территории Черкесии, что сильно сократило их количество. В-третьих, собственно, с, российской, с началом Кавказской войны российские войска также начали значительно нападая, истреблять население мужское, особенно среди Жанеевцев. Но это уже были как бы последние отголоски. Тогда уже Жанеевцы были жалкими осколками. Было и славы, когда Кавказская война началась. Но дело в том, что очень огромная часть жанеевцев как, собственно, и хигайках, о, о которых поговорим позже, они уходили из племени. То есть княжеская власть, естественно, не, не, не всех устраивала, скажем так. Люди хотели более свободного общества, где-то там какие-то ситуации с дворянами постоянно неприятные происходили. И все это вызывало то, что население убегало в горы. Вольное общество, не подчинявшееся никому начиная с, вот, с самых давних времен, а, и с, на, с количеством войн это вот, движение усилилось. Люди убегали или от войны, или от своих же, собственно, феодалов, притеснявших их, чем самым пополь, пополняя эти вольные общества, которые к 16-17 веку настолько разрослись, что стали отдельными субэтносами, которые назывались шапсуги и натухайцы, которые, расширившись, начали спускаться в равнинные земли, и начали, собственно, выстеснять своих же собственных соотечественников, которые жили при княжеской власти, те тех же занополах То есть, получается, демократические общества просто вытеснили княжеских жанеевцев. И таким образом, по итогу, к 18-19 веку, они просто растворились среди натухайцев и шапсугов, жанеевцев. То есть, по сути дела, в общем-то, ядро народа осталось, но оно полностью теряло свою идентичность, как супетнос вот, Жанеевцы, как суп Жане, жан -э, да? свое наименование, свою какую-то особую форму, став новым новым форматом. Таким образом, говоря о 18, особенно XIX веках, мы говорим, говоря на тухайцах, мы подразумеваем также и Жанеевцев. Говоря о Шапсугах, мы также подразумеваем Жанеевцев. Как мы узнаем, княжеский род Заноковых он в общем-то, продолжился у натухайцев дальше. А Какая-то кстати, часть, да, какая часть их слилась еще и с жидугами. То есть там тоже какие-то части, какие-то ветви. Но это не княжеские уже, это больше сам народ смешивался, чем княжеская власть, потому что сама княжеская власть не, сильно, ну, не, не не передалась вот наследственно к жидухам. У них своя была сильная родовая фамилия. В свою очередь туда же к натухайцам и шепсугам, особенно к натухайцам, примешивались в определенные времена и хигайки, и хатукаевцы. Про хигайков сказал, хатукаевцы, еще этнос, который постепенно растворился, исчез, но был в свое время довольно сильным этносом. Это темиргоевский этнос. И после окончания русско-кавказской войны а женевцев, в общем-то, на Кавказе не осталось. Та их маленькая ничтожная часть, ну, которая еще оставалась на тот момент, она просто смешалась со всеми остальными переселенцами у Кубани, оформив э в будущую уже будущее этноса советское время. Э их сейчас определяют по фамилиям Жане, Жанов или Женетель. Ну теперь собственно перейдем к хигайкам, э хигайки или шегаки. По-другому еще Шафакийские черкесы жили и издревле вблизи Анапы вокруг этого городка, у подножия, так называемых Бишкуйских гор, в котловине Шчахурай. Они считали, что земли вокруг Анапы являются, собственно, ро родиной для всех адыгов. Но для них такой вывод, в принципе, был логичный, потому что из Казани тех же черкесских князей мы знаем, что Инал начал свою объединительную деятельность с высадки после Крыма именно вот на кизелтарском лимане в землях Хигайков. И мы знаем, что хигайки были основным этносом, помогавших, помогавшим ему объединять Черкесию. Хигайки выступали его помощниками в борьбе с объединенными адыгскими феодалами вот в землях Абазинах и Абхазах в этих сражениях. В исторический период хигайки занимали земли от моря. Вдоль долины реки Бугур или Быгур, а ныне это речка Анапка, она в пределах Анапы сейчас течет. Развалины Дренние Горгипи и Геннесская крепости Мапы находились, собственно, на их территории. Эвлия Челеби в 1666 году, описывая Анапскую крепость, так писал, что крепость построена очень умело, является творением искусства. Искусственного инженера. Внутри нее, по сути, на зимовках овцы козы племени Шигаки, живущего в окрестностях. Место это, будучи подчиненным Кафинскому Иолетту, то есть Османской империи, население племени Шигаки платит десятину, если его к тому принуждают. То есть мы видим, что в общем-то, они свободно жили и османам не подчинялись. Только после карательных операций на какое-то недолгое время они да, выплачивали какую-то дань. Насчитывается это их до трех покорных с виду мятежника. Есть интересную историю, можно услышать в предании о приходе самих бжедухов на свои земли, где они, в общем-то, проживали по реке Псикупсу. Значит, там такая история, что бждуги, когда приходили, они сражались с темиргоевцами за свои земли, будучи. И, в принципе, во время вот этого перехода они были разделены на четыре ветви родовых. Это князья Черчен, Хамиш, Богорсока и Бастока. Так вот, Черченевская и Хамышевская владели, они владения Черченевцев и Хамышевцев. Они удержали общее название для бжедухов, бжедухи, в общем-то, так и называются. Черченевские и Хамышевские. Э в классической бджадухе. Поданные Богарсо, как князя, передвинулись на северо-восток в бассейн Средней Лабы то есть по речкам Фарса, Псифир и под именем Махошевцев вошли в число самостоятельных э, субэтносов, о которых мы как-нибудь будем говорить чуть позже. А подданные Бостоком мигрировали в западном направлении и осели, собственно говоря, на границе с Хигайками, около Анапы, по долине речки, по долине речки э, Вепсне, на границе хигахских владений. Э, вот эта локальная группа адыгского населения стала известным источником как Вепсне или Вепснеевцы. Вепсненцы хигаки uh, с Адыкского приводится как приморские жители кстати прошу вот помочь разобраться правильно ли это перевод зрители это слово писалось по-разному то есть шагира и шахаи у писанеля хигаки или шагаки у людей среди шеркейских племен хигаки занимали как женеется в свое время довольно серьезное положение видное место это еще отмечал хангирей Величие силе Хигайков может судить по участию их вместе с турками в, во взятии Азова в 1640 году, когда его удерживали казаки. В 1666 году, по словам турецкого уже путешественника Челиби это племя имело всего лишь 10 тысяч человек, но располагало трехтысячным войском. То есть каждый третий в человек в обществе он был воином, который мог выступать в сражениях. Многие указывают авторы о том, что огнестрельное оружие среди адыков появилось именно впервые у хигайков, которые получили его от османов, поскольку, ну, а по основной торговый пункт. И соседи это тоже, в общем-то, распробовали очень сильно, потом сразу же после этого жанеевцы у себя завели огнестрельное оружие. Известно, что до тысячи ружей поступало из Крыма в свое время туда, к ним на продажу, а позже они научились, в общем-то, мастерить их сами, появились свои мастера-оружейники, они только стволы закупали. Племя имело крупные аулы, и в XVII веке в одном из них было более 550 домов, тут, вероятно, речь идет о бауле крупном Суко, который в более позднее время, после слияния уже их и образования нового супатноса натухайцев, был, в общем-то, центром натухайцев, самым главным, Живя у моря, рядом с турецкой напой многие хигайки приняли так же, как женевцы первыми мусульманство, э, Хотя тоже помнили, чтили свои вот эти адыкские обычаи, адыкской вера. Известно, что все Ногов, о котором я говорил, хоть и был и но э, род его. Э, но осели они у Хигайков и, в общем-то, там смешались. Его отец был Хигайком, причем очень знатным Хигайком, умел свой э, торговый флот на море имел хорошие связи в Османской империи. И он был крупным землевладельцем в Анапе, потому что известно, что он в свое время продал довольно большие участки своих земель в Анапе под постройку расширенного вот этого укрепления, когда они его, турки с французским инженерами, перестраивали Анапскую крепость. То есть центр Анапы, по сути. Несколько позднее известно, что, ну, где-то где к 18 веку, часть хатукаевцев которые тогда уже исчезали, очень сильно уменьшались, они э, смешивались со синими народами, они после серьезной чумы тогда э, с князем, во главе с князем Бхгезенока в качестве отдельного удела вошли в состав хигаков, хигайков. В 1808 году с, значит, исследователь Юлиус Клаппродт в своем произведении «Путешествие по Кавказу Грузии сообщал, что вот маленькое черкесское племя э, с Хигаки живет сейчас не под Анапой, а на Бугурии и его притоков, то есть под Анапой. Э, их черкесское название означает живущие близ моря. Э, при этом мы знаем, что, в общем-то, они довольно активно вот, с турками торговали тогда э, в этой Анапе. и, ну Хотя и нападали тоже активно. То есть э, всегда в своих личных интересах действовали. Она имела, значит, напоминает, что имела князя по имени Мамед Гирейжан и жила раньше на месте, где построена Анапа. Их князь был так... богачом, торговал и имел суда на Черном море. В 1920 году Фред... Фредерик Монпаре, автор произведения путешествия вокруг Кавказа», писал, что численность черкесского племени Шигаки равна 20 тысячам человек. Однако, как и с Женевцами, вот эта постоянная борьба с, с татарами, с турками самим, Две или даже, возможно, три чумы, особенно известно, что третья чума 1812 года их очень сильно подкосили, очень сильно их много погибло, практически ну, привело их на грани исчезновения. Чума. Остатки их слились уже с натухайцами, часть, небольшая часть ушла к Тимиргоевцам. Видимо, с Жанеевцами на река Пшиш. А именно, и именно Хигахский князь Сефербей Заноков, как я уже говорил, жил, жил он тогда в Аулику Матыр. У него родовой поместье было. Стал уже объединять вот эти остатки их уже в виде натухайцев, ну, стал их объединять, а потом на их основе пытался объединить вообще всех адыгов уже под идеей такой княжеской власти, основа ходаты адыгов правил. Ну, то, есть то, что, то, что пытался сделать и нал, пытался сделать и посетить по сути дела Заноков, но уже в конце Кавказской войны. И, в общем-то, ну, к сожалению, не смог преуспеть в этом деле. Но, как мы видим, он хоть и знал свои рядословные происходения от хигайков Женевцев, но натухайцев воспринимал, как своих соотечественников, общался с ними именно таким образом. То есть мы понимаем, что здесь вот произошло глубокое смешение этих субэтносов до практически полной идентичности. Он их не воспринимал, натухайцев, как каких-то посторонних, не родных ему, не родное ему племя. То есть, по сути дела, воспринимал их как с женевцами, как заодно и то же, и как с хигайками. Ну, а что говорить о ягайках, после Кавказской войны в источниках они более не упоминались. Впрочем, как и натухайцы, на Кавказе они исчезли практически. Их там небольшой аул остался от этих потомков, один маленький водогей, а подавляющая их часть мигрировала в... В... В... В... В... в Турцию и только тем выжила, и там представляет довольно значительную часть тоже общины. Зарубежную. На этом все. Комментируйте, оставляйте э свои мнения, оставляйте э по возможности. Пояснение к переводам, если сможете сделать, о которых я упомянул в видео. В следующем выпуске мы поговорим про Княжку Ведь Болотоковых, разъясним подробнее про Выпуск. Оставляйте лайки, перепосты делайте друзьям, рассказывайте о канале. Всем пока!